Добрый день дорогие друзья, уважаемые коллеги трейдеры. Приветствую всех на моем YouTube канале Честный Трейдер Дмитрий Нескевич. Я решил записывать несколько обзоров на монеты из топ-10 CoinMarketCap для того, чтобы понимать структуру тренда, который есть на сегодняшний день, и проанализировать его и найти точки входа интересные для дальнейшего заработка. Сегодня я хочу рассмотреть монету DoggyCoin, которая составляет девятое место в рейтинге с общей капитализацией порядка 12 миллиардов долларов. Мы все знаем прекрасно, что эта монета связана с именем известного предпринимателя, бизнесмена, омбудсмена, как хотите называется. Это Илон Маск, это талантливый человек, конечно. Любой его твит, касающийся монеты Доги, приводит в эйфорию достаточно большое количество людей, которые готовы покупать ее сломя голову. Давайте посмотрим на техническую картину, что показывает нам график. График, как известно, показывает нам уже настроение и психологию людей, которые были заложены на протяжении длительного периода времени. Значит, на графике четко видна структура пятиволнового роста с. В 2020 году начался сильный рост этой монеты. Монета в целом приросла более чем на 65 тысяч процентов. Показала сумасшедший просто рост. 60... 65 тысяч. Соответственно, после такого бешеного роста у нас последовала коррекционная стадия в виде волны АБЦ. Мы можем их четкую структуру видеть на графике. Вот реализовалась волна С. Если разложить по уровням FIBA данную коррекцию, то мы четко с вами видим, что цена не просто так остановилась на отметке 1.618 от волны А. Что дает основание полагать, что вот это было сформировано локальное дно. Более того, берем число FIBA и нарисуем тренд-лайн, который держал на протяжении длительного времени нисходящий тренд. Ну, сейчас мы... Построив его, сможем увидеть, что мы этот тренд-лайн в октябре 2022 года пробили. И у нас образовалась импульсная волна роста, которая сейчас перерастает в полноценную его стадию. Значит, что мы можем увидеть на коротком таймфрейме, разложив данный инструмент на 4 часовике? Давайте присмотримся к нему. Во-первых, мы протестировали тот фактический тренд-лайн, ту импульсную зону формации, откуда начался у нас весь рост. Вот мы с вами видим. Уровень сопротивления, который держал монету, стал у нас уровнем поддержки. Соответственно, цена после первичного импульса откатилась в эту зону. Получили реакцию, одну реакцию, вторую, третью. Ну, давайте посмотрим локально на 4-часовом таймфрейме, где мы с вами находимся и что нам можно ожидать. Ну, во-первых, на графике четко прослеживается опять 5-волновая структура роста. Локальная 1, 2, волна 3, волна 4. И ставится диагональная, финальная диагональ в рамках пятой волны со своей, со своей внутренней структурой. Пока в данный момент времени тоже наблюдается четкая внутренняя формация. Мы видим уровень сопротивления, уровень поддержки. Если разложить это на более внутренние волны роста, то мы получаем с вами пятиволновую структуру. Безусловно, конечные диагонали, они заканчивают восходящие тренды. В данный момент времени мы понимаем, что у нас сформирована пятиволновая структура роста, но формируется конечная диагональ. Все это говорит о том, что данный инструмент сейчас может отправиться на коррекцию. В какую область новых значений мы можем пойти, давайте посмотрим, натянув уровни FIBA, от минимума до максимума и перевернем переворот значит получив такой опять-таки импульсный рост а последняя фаза роста у нас составила сейчас посмотрим посчитаем сколько процентов почти 40 процентов можно понимать что последующая коррекция может возникнуть вплоть до 50-60% от первоначального импульса. То есть да, мы сейчас заканчиваем формировать конечную диагональ. Как будет сформировано, ну, скажем так, вот это вот финальное движение, мы не знаем. Но можно предположить то, что какую-то коррекционную фазу область 50-60% коррекции по FIBA мы можем получить. Безусловно, текущая формация пока не говорит о том, что у нас формируется поглощение какое-то. Да? У нас на 4-часовом таймфрейме достаточно четко видна структура восходящего тренда. То есть у нас минимумы поджимаются, хаи фактически стоят на одном месте. Поэтому разворотных пока моделей в сторону нисходящего движения на графике просто нет. Поэтому мы можем еще допилить, скажем так, эту диагональ. Ну и дальше свалиться и получить какую-то коррекционную фазу. Зону 50-60% по FIBA. Эту зону я бы рассматривал для набора инструментов долгосрок. Безусловно, войдя в области любых ценовых значений, вот коррекции 50-60%, уровень, мы должны с вами понимать, что зона нашего стопа, как бы там кому ни казалось и не хотелось, должна все равно находиться за первой отметкой. То есть риски надо контролировать. Значит, если вы берете монету на спот, естественно, это более безопасно. Если вы применяете плечевую маржинальную торговлю, то это может быть достаточно опасно для вашего депозита. Ну и дальнейшее движение, если так посмотреть в рамках уже дневного анализа, то, безусловно, мы можем получить коррекционные значения в эту область. Ну и дальше получить как некие восходящие импульсы, как минимум в зону 10 центов. То есть каждый хай, который сдерживал и является у нас зоной сопротивления, является в данном времени нашим целевым показателем. То есть если инструмент получит поддержку покупателя в этих ценовых значениях, то мы с вами можем увидеть достаточно неплохой и импульсный рост. И монета может показать неплохое импульсное движение. Безусловно, если у нас глобально весь тренд развернулся, то мы с вами можем получить это первичная, скажем так, волна. Та э, диагональ, которая была сформирована в пробой нисходящего тренда, это может быть первая волна, это коррекционная вторая. Далее может возникнуть третья, четвертая, ну и пик будет являться тем интересующим фактором, куда будет стремиться цена при смене тренда при подтверждении восходящего сценария. Более того, если мы возьмем расширение по FIBA и замерим первую модель, первую волну, то уровень 1.618 может выступать зоной магнита для роста в составе третьей волны. То есть вы должны понимать, что мы где-то стоим у истоков зарождения нового тренда. Неделя Сейчас выглядит свеча достаточно неуверенной и слабой. Объемы, как мы видим, немножко стали повышаться. Ну, понятно, сейчас глобально все зависит от самого биткоина. Да, на, на неделях у нас еще нет поглощения вот этой хотя бы свечи материнской. Но за этим инструментом надо пристально смотреть. Биткоин, конечно, может задать основное направление. Сейчас инструмент формируется у своих э, уровней сопротивления, сейчас мы их посмотрим. Мы с вами видим, что мы подходим к границе как нисходящего параллельного канала, так и восходящего параллельного канала исторического. Соответственно, это сейчас выступает с сильнейшим сопротивлением. Но мы с вами видим, что месячная свеча идет достаточно бодро, насколько еще хватит запала. Но будем смотреть, но в любом случае коррекции по рынку никто не отменял. Соответственно, биткоин по всем индикаторам сейчас достаточно сильно перегрет, что может вызывать определенное сейчас нисходящее движение как по самому биткоину, так и по другим альткоинам. Но надо понимать, что в целом тренд меняется. В целом тренд меняется с нисходящего на восходящий. У нас есть большие импульсные формации, поэтому смотрим в моменте, наблюдаем. Но, по крайней мере, уровни ценовых значений по доге я вам показал. Более того, любой инструмент всегда надо смотреть по отношению к самому биткоину. Давайте посмотрим в моменте, что мы с вами увидим на графике доги по отношению к BTC. Он, естественно, отличаться будет. У нас каждая монета имеет на графики по отношению к биткоину свою структуру здесь структура тренда у нас восходящая мы шли достаточно большими сильными импульсами это месячные свечи значит в данный момент времени область поддержки у нас находится на отметке там, 266 сатош и мы видим опять-таки этот же импульс был образован у нас на графике доги по отношению к биткоину Соответственно, давайте сейчас замерим уровень коррекции, который мы уже получили по отношению к первичному импульсу. Это 78-85%. То есть достаточно сильная коррекция, которая может говорить уже о том, что данный инструмент скорректировался. Безусловно, еще раз повторю: сейчас покупать этот инструмент рано. Надо дождаться, во-первых, два дня до закрытия месячной свечи. Конечно, надо ожидать подтверждения на недельных таймфреймах. Но мы видим, что сила продавца иссякает. И в этом смысле это надо понимать, что при появлении следующей свечи, которая может поглощать весь этот вот нисходящий импульс, особенно вот эту свечу, мы видим, и объем уже снижается. То есть все говорит о том, что инструмент готов к развороту. Как только появляется у нас первая зеленая такая свеча, мы можем понимать, что в случае какого-то отката мы можем входить в этот инструмент достаточно спокойно и тянуть эту сделку, ну по крайней мере, до вот этого вот уровня, который является сейчас ключевым. И мы видим, что цена в данный момент времени торгуется на 383 Сатоши. Значит, область ценных значений, которая может нас интересовать, лежит на 6. 110 а то, что, то есть это порядка 50% роста. Соответственно, берите этот инструмент на контроль, в портфель можете при появлении каких-то первичных сигналов разворота восходящего движения значит, сигнализировать. Будем разбираться в ситуации вместе, но этот инструмент выглядит достаточно интересным и привлекательным с точки зрения среднесрочных позиций все друзья на сегодня данный инструмент я разобрал если есть у вас какие-то пожелания и запросы на монеты пишите в комментариях будем разбираться с рынком я думаю что впереди нас ждет интересно 23 год по крайней мере все макро данные об этом начали уже говорить поэтому давайте не упустить вместе интересное движение на рынке и какие-то искать точки входа в начале тренда при зарождении каких-то импульсных формаций. Всем хорошего дня, всем удачи и всем пока.